«Ну да, дала, да, сразу, и что? А какая у меня должна быть реакция, если ко мне в три часа ночи лезет мужик голый и говорит, «Тише, тише, так надо!»